Привет! Сегодня я хочу обсудить тему покупки готовой клиники. К нам в агентство очень часто обращаются инвесторы, которые хотят свою клинику, но не хотят ее открывать. Как показала практика, купить готовую клинику не так-то просто. Она часто таит в себе какие-то подводные камни. Итак, какие же минусы таят в себе клиники на продажу? Первое и самое, наверное, частое – это клиники на арендованных площадях. Достичь прибыли в такой клинике бывает достаточно сложно. Для этого нужен гарантированный поток пациентов, и клиника обычно не может этим похвастаться, иначе зачем же ее продавать. Второй случай. Клиника только открылась, у нее свежий ремонт, и она сразу продается значит в этой клинике что-то не так, значит она не может приносить владельцам прибыль. Третий случай, когда клиника работает давно и в ней есть пациенты. Будьте осторожны, прибыльную клинику обычно не продают. Персонал этой клиники обычно при смене владельца приходится менять. Оборудование уже самортизировалось и по сути в этой клинике ничего нет стоящего, кроме юридического лица. Еще один случай, когда собственник сам же врач, он ввел прием, пациентов много, но по какой-то личной причине он решил клинику продавать, раздел имущества, переезд и другие. Будьте осторожны, обычно такой врач уводят с собой всех пациентов, такая клиника не принесет вам прибыли. Практически все клиники, которые продаются, обычно таят в себе подводные камни. И хотя наше агентство оказывает услуги по покупке и продаже клиник, я бы предпочла открыть новую клинику с профессиональной командой, с э, командой экспертов, с точкой безубыточности, которой не будет через 10 лет. Обращайтесь в наше агентство, и вы получите таких экспертов для своего проекта. По ссылке под этим видео вы найдете чек-лист для оценки клиники, которую вы хотите купить. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подписывайтесь на наш канал, и вы получите инструменты для увеличения прибыли в вашей клиники.